Эх, хорош. Ну и кто меня за зад ущипнул? Блин, уже не так смешно. Я из новостей спойлер хапнул. В офис вот вынес приговор трем бывшим полицейским по громкому делу о групповом изнасиловании собственной коллеги.